Сегодня я расскажу об автоматизации достатки данных в транспортной модели. Начну с того, что часто при обучении пользования продуктов ТВ рассказывают о том, как, как корректно ввести данные для того, чтобы создать модель. При положении, что эти данные уже имеются. Да, это важный момент, и ну, он при этом является достаточно техническим, и мы считаем, что его нужно по максимуму автоматизировать. При этом достаточно мало информации о том, где и как получать и находить эти данные для того, чтобы модель работала так, как нужно. Так вот, как же нужно, что нужно сделать для того, чтобы эта модель работала так, как надо? Вот вследствие того, что ну, в большинстве случаев, когда... Когда данные собираются вручную, то у команд-проектировщиков возникает ряд проблем, такие как, что руководитель в спешном порядке начинает собирать команду для подсчета транспортного, по сбору данных о транспортных потоках обычно в режиме... С... Ограниченного времени после выигранного контракта найти ответственных специалистов, ну, ответственных сотрудников на эту э, команду достаточно сложно. В результате это приводит к тому, что высококвалифицированные специалисты, сотрудники должны либо проверять, либо переделывать работу, зачастую просто ее выполнять, э, отрываясь от своих основных задач, что э, приводит, что высокооплаченные специалисты занимаются рутинной работой. Это делает проекты малопредсказуемыми и планируемыми, создает повышенный риск ошибок, возникновения ошибок и затягивания сроков, что, ну, конечно, влияет на репутационный, возникновение репутационного риска перед заказчиком. Ну, мало того, после того, как модель, данные собраны в модели, ее нужно заставить работать правильно и отображать реальное и наихудшее состояние дел, то есть транспортных потоков по каждому направлению. Для этого требуется снять, зачастую недостаточно снять там, только часы пик, нужно снять 12 часов и желательно как минимум 3 дня в неделю, чтобы получить суточное и, дневное, и недельное распределение транспортных потоков по каждому направлению. А также необходимо откалибровать модель с помощью дополнительных данных, таких как скорость, ускорение, по-хорошему, бы и модель, учесть модель поведения водителей. Собрать все эти данные вручную достаточно сложно. Ну, то есть, если можно оценить интенсивность или определить длину очереди на глаз, это возможно с камер или непосредственно на объекте. То определить скорость или тем более ускорение на глаз в каждой точке инфраструктурного объекта практически невозможно. вот По этой причине мы рассматриваем, мы предлагаем два способа автоматизации получения этих данных: это съемка с БПЛА или с видеокамеры, с последующей видеоаналитикой. У каждого из этих. Способов. Есть преимущества и недостатки, соответственно, как следствие, своя область применения. Если говорить про данные с БПЛА, то преимущество в том, что мы видим сразу весь перекресток, можем построить матрицу корреспонденции, это особенно показательно и эффективно при круговых перекрестках на круговом движении, либо развязки типа Клевер. Но есть минусы в том, что дрон не летает, пока не летает больше 15 минут, и приходится либо уже заранее знать, когда имеем час пик, либо очень часто взлетать. Используя этот способ, на прошлой конференции Ассоциации транспортных инженеров я рассказывал о том, как мы совместно с Гиперстроймостом оптимизировали, э, не, э, э, э, э, да, э, как мы совместно с Гиперстроймостом э, настраивали модель э, съездов э, с, на МКАДе. Э, вначале была собрана интенсивность, получена первоначальная модель, позже она была э, нас, откалибрована с помощью тепловые карты скоростей в каждой точке и длины очередей. После этого модель отображала реальную картину и по ней удалось сделать верные выводы и принять правильные проектные решения по реорганизации дорожного движения. Второй способ – это съемка с видеокамер. Его преимущество в том, что можно камеру установить, допустим, на неделю и получить полный анализ. Сделать с одной записи, далее автоматически полностью получить данные по всей неделе с информацией о суточном, дневном, суточном и недельном распределении. Чаще всего этот способ используется на перегонах а также на перекрестках, когда у нас имеется фасадная камера, и можно с одного перекрестка все увидеть. Минус этого способа в том, что не всегда мы имеем фасадную камеру. Бывает, что на перекрестке мы можем поставить ее только на стоп, и в этом случае затруднительно видеть сразу весь перекресток, и матрицу корреспонденции приходится строить по нескольким камерам. Вот. Но в этом случае есть небольшой лайфхак. Он заключается в том, что можно использовать камеру типа рыбий глаз, и даже на небольшой высоте она позволяет увидеть весь перекресток и тем самым получить матрицу корреспонденции по видео в течение всей недели. Вот. Я говорил об автоматизации. Собственно, Что же мы имеем после того, как проанализировали видеоизображения после видеоаналитики. Мы получаем в табличном виде все цифровые данные и также подготовленный к ставке в отчет графическое отображение транспортных потоков на перекрестке, что позволяет просто взять и вставить и приложить в проектную, проектную документацию. При этом... Для того, чтобы, ну, здесь мы говорим о транспортных моделях, и для того, чтобы этот процесс еще ускорить, мы создали модуль, который генерирует INTEX-файлы, позволяет таким образом передавать данные сразу из трафика в, в PTV, передаются данные об интенсивности, составе транспортного потока, скорости, что позволяет избавиться от, ну, проведя несколько... Настроек позволяет э, избавиться, за пару минут создать модель в PTV и э, э, избавиться от э, каких-то ошибок и рутинных операций. Э, ну, например, можно откалибровать по скорости, либо задать э, при, геопривязку, что удобно, когда мы имеем, модель содержит несколько перекрестков. Э, э, и Далее, открывая Npx файл PTV, еще небольшими настройками мы получаем готовую рабочую модель. Вот в результате э, с Дата Data э, руководителю проекта не требуется в коде лица искать множество э, учетчиков на аутсорсе. Обычно в проектах так делается для того, чтобы собрать данные. Э, как проверили наши клиенты, один сотрудник с трафик дата заменяет порядка 6-8 добросовестных и скрупулезных учетчиков, которые не устают и могут работать круглосуточно. Давайте создавать транспортные модели легко вместе с трафик дата. Спасибо за... Время и за внимание благодарю. Буду рад ответить на вопросы.